всем добрый вечер сегодня мы посвящаем наш последний выпуск в этом году новому году и чего мы достигли ну может немного кое-что мы скажем о грустном но в основном постараемся о... приятно совместим приятное с полезным что мы поздравляем вас с наступающим новым годом и желаем вам всего хорошего, успехов во всем, что вы не будете делать. Чтобы у вас все получалось, чтобы вы не болели, были здоровы. Были всегда счастливы. Также чтобы у вас успех был. То есть, о чем мы и говорили во всем то есть, и в семье, и в быту, и на работе, в учебе. Во всем без исключений. А теперь мы. Это вот что. Мы смогли вот сообразить по этому поводу. А сейчас мы вам расскажем, вот чего мы достигли в этом году. И у нас сегодня такое праздничное настроение, что сегодня день рождения нашего канала нам исполнилось. Сегодня 7 лет, но мы занимаемся каналом на самом деле немногим больше года. Год с чем-то, ну год и там месяц-два, ну вот так вот примерно и за это время у нас уже мы выросли до того что у нас 53 подписчика на данный момент и нас youtube поздравил что у вас сегодня новое достижение, ваш сегодня ваш день рождения и вы достигли очень многого и что не останавливаетесь на достигнутом что в следующем году вы вместе с вашим сообществом достигните еще большего. Продолжайте в том же духе, и мы с этим согласны, будем продолжать в том же духе. У нас успехи и до чего мы достигли, какие игры больше играли в Стиме, вы видели нашего вот прошлого и последнего видео. Есть у нас игры, по которым мы еще не делали контента, но мы хотели, но мы не успели в этом году сделать и мы поэтому будем следующим году над этим работать делать и видео и стримы стримов уже в этом году как вы понимаете больше не будет уже не будут следующим году а впереди еще будет и 7 января это тоже рождество то есть было 25 декабря рождество а 7 января будет тоже Рождество но после 2 января мы уже будем делать видео стримы то есть или если бы мы сегодня какой-то записали еще видео помимо имеющегося мы его уже бы опубликовали только после 2 января и расскажем вам признаемся немного о нас с чего мы начинали что вот нашему каналу уже 7 лет мы занимаемся ими только год с чем-то, ну больше года уже. Ну, еще не полтора года. Наш канал был создан вот в этот день в 2015 году. эта информация больше для тех подходит, кто на нас подписан и нас смотрит, кому нравится нас смотреть. Ну и вот так далее. Мы долгое время не знали с чего начать, что придумать, что делать. И даже боялись, что у нас не получится. Но мы начали вот с августа, с конца августа 2021 года. И вот до сих пор этим занимаемся. И нас даже YouTube, так сказать, поддерживает, чтобы мы продолжали в том же духе. В следующем году мы еще большего достигнем вместе с вами. И снова же поздравляем вас с Новым годом и с грядущим Рождеством и Старым Новым годом. И хотелось бы что-то еще сказать, но если что будет, то мы уже там новости или какие-то изменения, мы уже скажем в следующем году. А на этом мы будем с вами прощаться, желаем вам отлично провести это время, отпраздновать кругу семьи, среди своих друзей. И надеемся, что вам это запомнится надолго и у вас останутся только хорошие э, впечатления, такое праздничное настроение, чтобы оно было чем подольше. Мы на самом деле не делали такие видео, поэтому это может быть не вполне идеально, но в любом случае э, даже волнительно, но мы будем это делать, стараться, чтобы даже порадовать вас. Надеемся, вам это понравится. На этом у нас все. Счастливых праздников и до новых встреч в новом году. Мы очень скоро снова увидимся. С Новым годом!